Здравствуйте, дорогие друзья, и в этом видео я вам покажу и расскажу, каким образом я буду пересаживать Иводию Даниэля Вот такое прекрасное саженец У меня вырос Ну, не один, у меня их выросло два всего Точнее, третий, маленький, еще он растет Пока еще дома, под лампами Ну, вот это я сюда пересажен в феврале месяце Вот с февраля месяца сегодня у нас 12 мая вот выросла такая вот красивая водия Даниэля и В этом году я решил использовать вот такие вот пакеты и так как пока я не планирую пересаживать ее на постоянное место, то решил взять побольше грунта вот такой с половиной литра пакет я буду использовать для пересадки. Ну что ж, а сейчас давайте приступим. Что ж, давайте начнем. Сегодня доделие у меня росла вот в таких вот больших пакетах объем 1-2 литра. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, какая корневая система развилась. Сейчас надо как-то вот так взять, чтобы не повредить листья. Вот и добавляем грунт. Грунт у меня с агроперлитом воздухопроницаемый, влагоудерживающий. На этом пересадке води Даниэль завершена. Вот такая получается красота. Я воткнул колышек, подвяжу, чтобы сильно не болталось. И вот в таком пакете она дальше продолжит свой рост. Будет радовать вас своим темпами роста и развития. Надеюсь, что она вырастет место корневой системе сейчас предостаточно. И она покажет, посмотрим вместе, какие результаты будут за сезон вегетации 2021 года. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!